Друзья, мы начинаем. Спасибо, что пришли. Я попрошу вас всех дать нам немножечко тишины, к сожалению, или к счастью, мы не ожидали, что вас придет настолько много. Меня зовут Паш Никулин, я редактор «Монах. Молоко плюс». Я буду дискуссию модерировать. И права модератора первые два вопроса за мной, затем я с радостью необходимо задавать вопросы. Делегирую в зал. И на правах модератора я задаю самые очевидные и глупые вопросы, чтобы никто потом не стеснялся задавать свои. Поэтому мой первый вопрос. Как вы считаете, почему вообще преследуют политических активистов в России? Каковы причины в этом? Причина очевидна, чтобы не было никакой, как бы никакой политической альтернативы для действующей власти. В ходе московского дела Влад попал в список задержанных последствий арестованных. Вот какую например, угрозу ты представлял для московской власти приехав из Нижнего Новгорода? Вот почему они выбрали тебя, продолжаемым вопрос в процессе да, там, нахождения в разного рода местах решения свободы от а спецприемника ЕВС заканчиваю СИЗО. То есть я сложил такой вывод в ну, процессе приходилось общаться с представителем уголовного розыска, следственного комитета. Проблематика заключается в том, что у них, они искренне верят в то, что все эти мероприятия, митинги такие крупные, массовые, они имеют, они считают, что всего этого и есть какая-то вертикальная иерархичность, определенная структура, где каждый на уровне этих структур выполнять определенные задачи координаторские то есть у них искренняя вера заключается в том, что вот все люди, которые находились в какой-либо из части толпы это было все заранее спланировано движение, движения, маршруты раздробленных групп, они были заранее обговорены то есть видя то, что какие-то люди ну проявляют в каком-то смысле больше инициативы тех они там считают координаторами и соответственно вот вешали 212 статью, потом в процессе а, не получилось там раскручивать на 318-ю за не менее каких-то доказательств. И по итогам, да, а, вот нас отпустили. Это была первая версия того, почему помимо мощной кампании солидарности выпустили вот несколько людей, там, например, Данил Конан, он также был, а, проявлял определенную инициативу в другой части толпы. И, соответственно, его также закрыли, меняя координаторство какое-то. То есть мне также меняли координаторство. То, что я там координировал массовые беспорядки вот той группы людей, которая там направлялась по определенному маршруту, и который не был заранее обговорен, это все было крайне хаотично и все. А, чисто на уровне самоорганизации. Алексей, так почему? Вот, на ваш взгляд, активисты? То так вот а наиболее удобная цель для проходить органов. они наиболее яркая цель они всегда на виду всегда можно найти в их действиях какое-либо нарушение часто подходят достаточно формально к этому моменту у нас есть Огромная дискуссия о том, что такое согласованные или несогласованные митинги Есть ли вообще такое понятие После этого крайне легко привлечь этих активистов Срубить на этом какую-то отчетность Оправдать существование всевозможным центром Э, Росгвардии И когда запускается уже этот механизм Дальше люди начинают его развивать, защищать свое первое решение И все идет по накатам говорить, что причины бывают разные то есть допустим в случае допустим с тем же допустим Иваном Глуновым речь о том что он в своей профессиональной деятельности перешел кому-то дорогу что человек использовал свою связь и пытался этого человека подставить а, не знаю допустим говоря а, деле сети Здесь опять же речь идет о том, что, а, нет, допустим, да, вот, допустим, московское дело здесь, как и в случае с болотным делом, это был такой акт устрашения. А при этом очень часто также бывает такое, что человек политически активный и он давно на карандаше, ну и просто в этом случае полиция просто ждет, когда человек просто как-то подставится. Там даже не зависит от того, что, может быть, даже статья, которому вменяет она в целом оправдана с точки зрения закона. Но ему меняют достаточно большие сроки, и с учетом его политического бэкграунда, как бы, остается очевидным, что если бы этот человек не представлял э, интереса, ну, в качестве цели, этого дела бы не случилось. При этом, мне кажется, также можно считать политическими заключенными людей, которые проходят по статьям о, об экстремизме, о пропаганде, когда, допустим, на медиазоне выходил прекрасный материал, монолог бывшего сотрудника центра Р, «Э», который рассказывал, чтобы действительно сверху спускали просто целые таблички, что они должны сделать за отчетный период, и, грубо говоря, там буквально прописывалось, что вы должны найти в интернете пять страничек, на которых публиковалось изображение свастики. Но ну, это абсолютно палочная система, абсолютно бесполезная и бессмысленная но просто, ну опять же, преследование за мысли слова, это, кажется, ну, на, всякий случай, на, мой, на, на, на мой взгляд, такое же политическое преследование. И мы тут плавно переходим ко второму вопросу, то есть, чем я передам право задать вопрос в зал. Знаете, по большим количествам дел и резонансных, про которые мы знаем, проходят э, обвиняемые совершенно обычные люди. Вот, э, как обычные люди да, попадают в политические дела? Мне кажется, что на самом деле обвиняемым по политическому делу может стать абсолютно любой. То есть каждый раз, когда возникает политическое дело, это действительно то дело, которое касается каждого, потому что ты можешь просто выйти на улицу за хлебом и тебя обвиняют в том, что ты косо посмотрел, написал не то, не так выразился и на самом деле, ты никогда не знаешь, что тебе нужно делать или не делать, чтобы не стать обвиняемым по политическому делу. Потому что все то, чем мы занимаемся, это все равно политика. То есть любое твое действие, оно связано с политикой, ты не можешь быть вне политики. И поэтому ну, как бы действительно любой из нас может оказаться на месте политического заключенного. Я думаю, зависит от ситуации. То, что мне спонтанно пришло в голову, это Наш товарищ из Нижнего Новгорода Алексей Рунов, который э, не особо интересовался какими-то политическими моментами, э, больше, наверное, на Панкрок концерты ходил в этом городе, а потом решил походить на Панкрок концерты в Питере и просто вписался у ребят, из, которые впоследствии стали фигурантами по делу сети. Вот э, так иногда бывает, а бывает, что просто берут телефон с контактами и смотрят, кто там у тебя. И если ты политический активист, то, соответственно, все, с кем ты дружишь, наверное, что-то такое же с тобой обсуждают, хотя мы понимаем, что не всегда так может быть. Поэтому, может быть, я тут не совсем бы настаивала, что прям вот каждый э, не застрахован от того, чтобы именно в политическое какое-то дело попасть, потому что, скорее, это выглядит так, что... Ну, например, для меня не было каким-то удивлением, что вот именно э, Влад... Э, то есть в такую ситуацию попал, потому что в Нижний Новгороде он давно всем э, мозолил глаза, и это все было понятно, что опа, э, нашлась причинка, давайте-ка мы ее, соответственно, используем. Но, кстати, публичный канал ЦПЭ, который в Телеграме э, существует, в, то, в тот же день написали, что. Ой, так это же Млад из Нижнего. Вроде он тут особо-то ничего такого не делал. Ну да ладно. Ну то есть как-то всегда даже видна вот эта вот реакция спецслужб. Ну то есть в данном случае это выглядело как видимость того, что ну нет, мы-то, конечно, не при делах. Но, по-моему, всем очевидно, что если ты активист, то, конечно, в любой момент могут использовать эту возможность. Ну и второе, что, опять же, кого считать активистом. Если ты разок сходил а, на демонстрацию, ты активист а, или нет? Может, ты даже в взглядах своих политических не разобрался. Тебе просто интересно, что такое собрать, А у нас на юрфаке в свое время преподаватели говорили, кто пойдет, того отчислим. Ну, то есть тут как бы разные вариации. Это, наверное, больше от конъюнктуры страны зависит. Если про Россию говорить, то да, активисты — это все, кто так или иначе там что-то где-то интересуется, и поэтому спектр растет. Теперь, я думаю, время передать право задать вопросы залом. Так, у меня было уже два человека, которые хотели сказать. Остальных я буду тогда давать слово по руке. А если кто-то стесняется от себя озвучить вопрос, передавайте мне записки понятным почерком. Я да, да, Юра, да. Юрист другая Россия, Нижний Хотелось бы выразить слова поддержки вашему делу. Наша организация, как ни одна в России, знает, что такое политические репрессии. То есть я был фигурантом по 212 в 2004 году захвата приемной администрации президента у нас было 40 человек очень была плохая ну, засветка, реакция СМИ в то, в то время о репрессиях особо не говорили спасибо Политковской, что наше дело как-то хотя бы э, стало на слуху сегодня мы видим, ситуация меняется сегодня действительно общество уже прислушивается к тому, что происходит и, ну, большое дело необходимо этим продолжать. Мы видим, что есть результаты, где освобождают. Вот. По 318, ну я в феврале освободился, то есть я трешку тоже отмотал по политическому делу. Ситуация не нова. Значит, ну, у нас ж, каждый месяц практически обыски происходят в штабе. Ну, каждую неделю кого-то из актистов выдергивают, исполняют сотрудничество, угрожают. То есть эта ситуация, ну сначала нулевых в России есть на самом деле, и э, в этом плане ничего не будет э, меняться, если вы занимаетесь политикой, а тем более, если у вас есть организация, будьте готовы, что к вам придут. Вот, и ну, мужество, терпение, мы с вами участвуем активно в кампании по московскому делу, поддерживаем. Спасибо. следующий как известно российское правосудие не стоит на месте оно постоянно развивается или прогрессирует там кому какой бы, термин больше нравится разумеется в кавычках например в текущем году как мы узнали поводом для административного дела может уже стать посещение лекции а поводом для уголовного дела может стать например там жест направо Хотелось бы задать вопрос участникам, на ваш, на ваш взгляд, какое ближайшее время российского правосудия, то есть что, что ждет нас, за что можно будет сесть уже там, скажем, в 2020 году или раньше? А, могу сказать, сходу у нас вот только-только Владимир Владимирович поручил разработать закон о пропаганде на в интернете. Уголовная ответственность. Уголовная ответственность, да. При этом, да, ну вот, а, буквально сразу же по этому поручению, которое он дал, мне не о Госдуме, тут же посуетились несколько членов справедливой россии, оказывается у них уже был какой-то заготовлен закон совершенно чудовищный, потому что они дают такое определение пропаганды что даже если ты там рассказываешь о том как себе выбрать революционный центр это подпадать под пропаганду ты рассказываешь о том, что ты не согласен с преследованием, с тем как полиция подкидывает наркотики это тоже пропаганда но, слава Богу, этот вариант пока не рассматривается. Ну, мы просто часто на самом деле шутим про то, что э, нам не нужно ничего придумывать, потому что Следственный комитет — это просто лучший сценарист, который придумывает все за нас. Э, и все новые формулировки, которые появляются... Ну, то есть, будет хуже — будет, э, если мы ничего не сделаем. Э, как бы... Я боюсь, что если мы сейчас начнем фантазировать, то просто кто-то это услышит, и мы увидим скоро новый закон про то, что нельзя смотреть на солнце. Привет, я Алексей, я коммунист по убеждениям. У меня такой вопрос к вам. Вот как вы считаете, вот у меня сейчас к Владиславу и к вопрос. Вот все эти движения за общую демократическую надклассовую да, повестку, регрессивны ли они в данный момент и стоит ли нам, как левым силам, потому что э, как бы, ну, я марксист, там, у нас есть э, товарищи-анархисты, стоит ли нам э, идти с такими товарищами, как либералы, которые, которые э, выступают за, ну, буквально за то, чтобы заменить одну систему на другую. То есть э, как бы, Я вижу скептические улыбки, но на самом деле это зря. То есть для, для, для вас, ребята, для вас, ребята, как для левых социалистов, э, как вы считаете, актуальна ли эта повестка или нет? Я считаю, да, да, безусловно, она актуальна. Будет нужно учитывать российские реалии, а, учитывать а, уровень а, развития и развитие политической культуры, и развитие гражданского общества. Сейчас левые силы, к сожалению, из себя абсолютно ничего не представляют, я как представитель левого движения могу об этом ответственно заявить, и об этом не, этого не стоит скрывать. Нам необходимо двигаться и вообще не бояться участвовать в какой-то общеоппозиционной повестке, потому что как минимум даже в общеоппозиционном поле у нас есть точки соприкосновения, как минимум мы понимаем, что нам необходимо это гражданское общество развивать, и мы не приемлем авторитаризм. И, и, и уничтожение авторитаризма – это будет следствием причина развития гражданского общества. То есть в эти точки соприкосновения их необходимо видеть, необходимо в этом поле объединяться, никаким образом не абстрагироваться от всех. Там, выталкиваясь от каких-то там личных убеждений, при этом э, кортикуя, отрицая других э, людей, других взглядов. Я думаю, что это совершенно не новый вопрос. Этим вопросом задаются, наверное, в разные периоды исторического развития все льваки, коалиция или нет. И всегда э, находятся разные мнения по этому поводу. Наверное, каждый должен сам решать для себя. Как мне это представляется, что свобода собраний для всех, и если у тебя есть своя повестка, ничего не мешает тебе, если ты видишь в этом смысл, ну, проводить ее там, на чужом каком-то публичном мероприятии. И, в принципе, в Нижнем Новгороде это так и выглядело, что ни одно, ни два мероприятия, которые организовывали навальнисты, ходили туда и леваки, и там с какой-то своей повесткой «Хороший царь не придет, организуйтесь». Подходили, спрашивали, а как же так, вы, значит, против Алексея или как. Ну и дальше ты просто общаешься с людьми. Смотря какие цели ставить и как воспринимать в целом э, э, мирный протест. То есть если ты рассматриваешь как представитель Левого движения мирный протест в России, как какое-то действенное средство достижения классового общества, то <laughs> даже не знаю, что я посоветовать. Это просто хотела, хотела Быстро прямой ответ. Да, да. Нет, не то что, то есть если это рамки дискуссии, я могу mm -hmm. дополнять вопросы. Да, но ну, это ну, не ну, должно ну, просто так, пересекать давай. вашу персональную дискуссию. Да. Вопрос в том, что полезно ли это для того, что сейчас ты говорила. Ты сказала про то, что полезно ли это для будущего бесклассового общества. Я не знаю. Ну то есть это каждая группировка или индивидуальный член решает сам за себя. никаких хорошо. Да, но просто я считаю, что в целом отказ от участия в каких-то событиях с более общей повесткой, в том числе э, от участия совместно с людьми, которые, казалось бы, политические оппоненты, левое движение заглянет в себя в еще большее гетто, чем то, в котором оно сейчас находится. Когда люди отказываются выходить на митинг в поддержку политзаключенных, аргументируя тем, что там, что это не про анархистских политзаключенных, а, что там, я не знаю, что это про признание штаба Навального, я не понимаю проблемы этих людей. Ваш вопрос да, да, да. У меня на самом деле несколько вопросов. Один только можно несколько. Так. Давайте будем разбавлять. Хорошо, тогда первый самый большой, наверное. Мне кажется, вообще постоянно он всплывает в самых различных вестерациях. Хочется задать вам вообще настолько, насколько можно, о том, насколько сейчас актуально Иронично при том, что власть видит нас постоянно какую-то вертикаль, формирование общей вот этой горизонтали объединения и левых сил. И мне хотелось бы спросить в целом о том, как вам кажется, на данный момент это движется, и условно, насколько мы близки успехов общей кооперации и координации, и конкретно два, о двух аспектах спросить, во-первых, о региональном активизме, о региональной кооперации, и кооперации регионов с Москвой, условно, и, во-вторых, о каких-то студенческих инициативах. Всё. Чем сильнее репрессии, тем сильнее солидарность, ну, это да. мы видим по тем самым проектам, которые выстроены на горизонтальной основе. Те же тот же самый проект Ресанты 212 показатель, который сейчас очень хорошо и эффективно ä, действует ä, в этом поле. А, касаемо а, кооперации с Москвой, то есть стоит ли нам с ними кооперировать? Нет, даже не стоит, а даже то, как бы на каком уровне происходит ä, происходит активизм в регионах происходит производится Да, В регионах с этим вообще плачаная ситуация. И вот находясь в Москве все это время, да? то есть я приезжал в Нижний а, несколько раз по причине того, что сейчас необходимо там находиться, то есть участвую в компании «Солидарности». А проблема заключается в том, что все ресурсы основные, они сконцентрированы в Москве, а, все основные правозащитные организации, а, все средства массовой информации оппозиционные, это все, вообще все в Москве, в регионах такого нет, и это очень печально. Я, я как вижу, возможно. Ну сейчас у нас, да, есть проточные организации, это Комитет против пыток центровой и э, самый слышимый. А остальные что-то подобие ВДНФУ у нас там нету ни в каком виде. И э, эту ситуацию необходимо исправлять, я ее вижу э, каким-то образом. Э, Пользоваться ресурсами в Москве, переводить их сюда, открывать какие-то филиалы, выстраивать какие-то связи в этом плане с Москвой. В принципе, это реально, это можно делать. Просто нужно в этом направлении проявлять какую-то инициативу. В Москве, да, в Москве все намного... Там вообще все по-другому. За два месяца я это понял, и у меня прям укореняется в сознании все, все больше, что если там... Почему в Москве все? Да, как, и, столичный как. уровень, поэтому там. <систем> и столичный уровень это не просто, там, типа, ого, столица, там. А там действительно все сконцентрировано, там больше населения, город огромный. <систем> <систем> у нас город может <систем> <не маленький. систем> Раз в 12, меньше, как <систем> бы. <систем> <систем> <систем> и про, я говорю, все сконцентрировано там. Потому что. Это нужно учитывать другие аспекты, аспекты спектам централизации власти, о чем я говорил. В Москве это ближе вступления. к политике. Mm -hmm. Москва это ближе к политике. Да нет, я бы не сказал, что ты ближе. Ты можешь здесь быть ближе. Нам <как> просто важно, я какую <как>, проблему ближе, вижу? Смысле, она, она как то проблема. она как-то ближе к тебе. <как> а, ну, в регионах-то беспредел среди... хватает, просто мы об этом не слышим. Это тоже большая проблема. Вот вследствие развитости СМИ, тех же московских, а вот в Нижнем я вижу такую проблему очень сложным информационном пространством внедряться и уходить на федеральную повестку. У нас очень слабо, то есть региональные СМИ очень на самом деле развиты какие-то оппозиционные, но ну, действительно очень слабо. А, то есть сравнивая там с регионом Москвы это тоже вообще абсолютно разный уровень. И федеральную повестку по этой причине нам очень сложно выходить. А это нужно выходить, чтобы они Нижнем Новгороде слышали за пределами региона, потому что у нас есть какой-то здесь костяк да, оппозиционный, с которым мы все контактируем. Но проблема в том, что мы... Слабо привлекаем людей. И вот эту вот ситуацию надо исправлять каким-то образом. В том числе, вот, консолидирую какие-то силы. Но у меня есть какие-то мысли, я думаю, еще с это обсудить. И да, разница огромная с Москвой. Касаемо студенческих, сейчас я твои да. студенческие инициативы? Там возможно, да, да? Спасибо, я как раз, наверное, спрашивала вот, ага. в первую очередь про инфосферу и инфополе. Про я просто, наверное, хотела дополнить про студенческие. Давай. А, просто как раз-таки ну для меня московское дело... И вообще, нет, события этого лета, начиная с Голунова, они очень сильно показали, что горизонтальная солидарность — это очень важно, потому что Uh, она показывает то, что на самом деле это действительно касается каждого, то есть uh, берут людей разных профессий, разных социальных слоев, uh, из разных городов, uh, разного рода деятельности реально. И поэтому на фоне всего этого возникает вот эта вот горизонтальная солидарность, возникают те же письма солидарности, которые были сейчас очень популярны. Uh, как за Голунова выступили журналисты, за там, Егора Жукова выступали студенты вышки, uh, ну вот также просто продолжение всего этого, то, что люди должны вступаться за людей. И вот эта вот горизонтальная солидарность, которая не должна кем координироваться, она возникает просто от людей, и она развивается среди людей. По поводу студенчества, наверное, здесь важно то, что студенты, они в целом достаточно политически активны, и тут сложно говорить про то, что это то, что касается, там, не знаю, студентов вообще. Просто этим летом это сильно, вот... Вот. Этим летом, наверное, студенческая поездка как-то активно развивалась, и в том числе там проводились в Москве разные мероприятия, которые связаны именно с тем, чтобы собирать все больше студентов вокруг политических дел, политически репрессированных. Возможно, просто потому что это ребята, которые, скорее, готовы пойти и выступить, потому что они в целом... Большую часть времени росли при вот этом вот режиме и видели, как все это происходит, и у них все еще нет какого-то смирения с тем, что происходит. Вот, вот вопрос. Был. Вот. У меня такой чуть-чуть, возможно, банальный вопрос, но надеюсь, что ответы не будут банальными. Да. Э, потому что Влад, э, в самом начале говорим про то, что нужно создать э, создать повестку. Так. Вот, у меня такой вопрос, на каких элементах это создать? Ну, вы же говорили уже про эту солидарность, э, горизонтальную солидарность э, как бы в оборону по э, заключенных. Ну, это один элемент. Какие, возможно, в этом плане можно найти какие-то другие? Выход на федеральную повестку. В первую очередь это внедрение информационного пространства и развитие средств массовой информации, в том числе в регионах. Возможно, видя вот той же самой филиальности, о которой я говорил, что-то перенося там из Москвы в Нижний Новгород, возможно так. Здесь очень будет сложно развивать что-то с нуля. Я в этом убежден за неимением тех самых ресурсов, которые сконцентрированы в Москве. на самом деле, чтобы добиться каких-то локальных изменений, переход в федеральную повестку вообще не обязательно, потому что вы вот работаете здесь и сейчас, речь идет о работе именно с местным информационным полем. И причем это не столько про, то, про взаимодействие с медиа, тем более, что если в вашем регионе, допустим, нет таких сми, которые готовы хотя бы информационно поддержать то, что вы делаете. Речь самостоятельную работу, в первую очередь социальные сети, через знакомых, это работа в публичном поле, просто максимальное распространение информации, умение найти какие-то элементы, которые могли бы зацепить большинство в вашем городе, даже если они могут там, допустим, не напрямую касаться того, что вы делаете. То есть, допустим, Азат Мифтахова, допустим, да, его судят как анархисты, его подозреваю в том, что сначала подозреваю в том, что он готовил взрыв, Сейчас обвинение сменили на то, что он разбил окно приемной. Э, приемной э, и при этом э, в этом, ну, его деле совершенно не имеет никакого отношения то, что он математик, то, что он аспирант МГУ. Но это были те ключевые зацепки, которые позволили определенное сообщество зацепиться его дела, почувствовать свою причастность и выступить в его поддержку. А По да. Я понимаю, проблема, после вокруг столицы ресурсов символических или реальных, ну, реальных ресурсов. Конечно, на федеральном, но не федеральном уровне это все не работает. Все эти вот контакты со, со СМИ и прочее, они все не срабатывают. Потому что здесь нет такого ну, процесса, который вы позволит тебе выйти людям на широкую публику. Тоже, собственно, делается для того, чтобы децентрализация осуществилась. Собственно, собственно что, что мы можем сделать? Смотрите, я, просто, я могу как журналист объяснить, вот просто, да, мне тоже очень часто скидывают какие-то акции, предложения осветить акцию. Я могу объяснить, в каких случаях я такие предложения игнорирую. Угу. А, во-первых, когда... Я, да, смотрите, во-первых, да, это просто очень важно, как вы формулируете свой запрос. То есть, допустим, когда мне приходит э, просто сообщение от человека, которого я не знаю, кто это, который никак не представляет, просто вопрос «Здравствуйте!» а Мне было бы интересно осветить там акцию, касающуюся прав женщин. Yeah. Но абсолютно да, мне интересуется право женщин, но просто мне не дают вообще никакой информации, что это за акция, кто будет принимать участие, что люди будут делать. Это просто можно правильно просто подать эту информацию «Здравствуйте! Мы такие-то, такие-то! Мы готовы сделать то-то, то-то! Это важно потому-то, потому-то! Типа «Вот, пожалуйста, броните сюда-то, приходите!» Нередко еще была такая проблема, что э, не, часто присылают, ну нет, ладно, ну это же такое, мне кажется, что очень редкий случаи, когда вопросы присылают таксы, которые ну, в целом имеют какого-то в целом, э, мне кажется, общественного запроса. То есть, допустим, когда я просто, я посмеялась, когда вдруг мне э, прислали приглашение осветить митинг э, касаемо. Кор короче, это очень смешного. Мужчин, э, этот митинг по поводу того, что мужчин дискриминирует объявление в Московском метро, уступайте, уступайте место женщинам. А как же мужчины? То есть опять же, грамотно сформулированный запрос. Просто, что же человек в целом, человек загружен своей работой. У него нет времени там, задать ему уточняющий вопрос, чем же вы, может быть ему интересно. Просто задайте ему четкую, понятную информацию, чтобы он понимал, с чем ему работать. Вот возможно там, где уже существует работать система, то есть это, это уже цикл на то, как а люди, которые к этому не привыкли. Как, как может человек просто снизу, вырваться и просто объяснить вам, он не может ничего этого сделать. Он, она, не знаю, как бы вы объясняли своим знакомым, не заинтересованным совершенно политичным, почему то, что вы делаете, то, что вы считаете важным, реально важно. Тут уже вопрос на самом деле к активистам, как вообще вы доносите свою Я, свой Я четко объяснять свою позицию. Я начинаю сдалека. Я начинаю спрашивать, задавать вопросы. Ну, да, задавать вопросы. Что человек хочет? Ну, чего он, ну, он добивается, что он думает? А Батюшка ну, да, что уже эта сроки из-за этого формирует она еще ничего не, не срабатывается. Мне кажется, что сейчас, в принципе, как последний год, очень много разных инфоповодов, и действительно вот это вот... Длинная такая прекоммуникация об убеждениях человека или там, что он думает и чем он занимается, она немножечко э, дезориентирует она не позволяет быстро реагировать. А, в то же время, вот, например, э, собственно, ростовское дело, это когда ребят посадили на 6,5, ну, больше, шесть на половиной лет за то, что они один раз вышли с плакатами, оно же действительно очень долго было вне общественной повестки, про него никто не говорил, про него почти никто не знал. И почему так произошло, сложно объяснить. Однако приговор вынесли, и там, активисты, ребята, которые, ну, которые просто тоже не могли стать в стороне, они начали внезапно просто всем писать. И как только они начали всем писать, ну все стали про это рассказывать. А, почему этого не произошло раньше, там, я, честно, не могу сказать. Но, наверное, просто вот, там, говорить о себе, говорить о том, что вы делаете, а, не бояться там, четко сформулировать действительно а, там, что вы хотите, какая у вас повязка или условно, какая вам нужна помощь для реализации вашей инициативы. И кому-то писать об этом говорить, мне кажется, что это ну, достаточно работающая стратегия. Я вас вижу, я хотел Спасибо, бы ворваться сейчас в дискуссию. У меня есть вопрос, в первую очередь, к адвокату Матасову. Мы уже говорили о различиях политических между левыми и либералами. а У меня такой вопрос, когда к нам в 5 утра Приходит сотрудник Следственного комитета с ОМОНом и начинает обыск. Имеет ли для него вообще особую разницу, кто я, либерал, националист, левый, анархист или нет? Имеет ли это какую-то важность для суда? Разделяют ли нас по политическим взглядам те самые органы, кому мы хотим как-то законным образом противодействовать? Да, и чьи действия мы считаем репрессивными или нет? Нет. Ну, Павел, я, я не замечал какой-то разницы в отношении к левым или правым в наших судах. Абсолютно без разницы, кому выламываетесь в 5 утра. К тому же это прямое нарушение закона, поскольку начинать все действия можно только с 6 утра. А это ночное. И если какие-то проблемы для адвоката тоже нет какой-то особой вопроса, какой идеологии вы придерживаетесь и защищать вас будут не в зависимости от вашей идеологии, а в зависимости от тех обстоятельств, которые рассказывает следствие, рассказывает дальнейший прокурор и поэтому я отвечу отрицательно. Здесь просто довольно да. живучий миф в активистской Какой? среде и если мы меняем взгляды, этот миф меняется тоже, но правые считают, например, что к ним больше внимания на правоохранительных органах, потому что у нас, цитата, антирусский режим. Левые будут считать, что правые, наоборот, отделываются меньшими сроками, потому что у них давным-давно налажены какие-то каналы с правоохранительными органами. Также есть миф о том, что, например, люди, которые придерживаются либеральных взгляда и занимаются предпринимательством, обязательно избегут наказания, потому что они знают, кому позвонить. Это больше мифа, выходит, все Да, это больше мифов. Я защищал как ну... левых, так и правых. О, разницы Разница не заметил. но, наверное, хочется чувствовать себя избранным, поэтому и возникает подобрать. Я думаю, что разница есть. Она связана не с идеологией, а с тем, что есть какие-то традиции. Мне кажется, что националисты как бы в падло обращаться к адвокатам. На мой взгляд, их чаще давят и раскалывают. И они там во всем признаются и в втихаря так отсиживают свои сроки и потом вдруг с ужасом узнаем, что они, оказывается, сидели. Мне кажется, я могу такие случаи назвать. Алексей? Сейчас, как, так, был вопрос вот там, я руку. Да. Потом, будет. же, же прав... да. угу. На самом деле, последнее не верится, насколько искажено представление сверху о том, что мы это делаем. А вопрос у меня был а, по поводу, уже такой точечный, по, по поводу наркополитики, наркоповестки. Потому что, ну типа, у меня это видится как одно из самых безысходных сейчас линий, на самом деле. Потому что как э, такой вопрос, как, как мы можем э, влиять на, на политику в условиях такой абсолютной стигматизации, которая ухудшается, но это становится более актуальным об этом говорить и влиять на эту наркополитику. Занимаются ли кто-то здесь такими вопросами? Я просто когда, как раз таки, когда... Путин вручил разрабатывать новый э, наркофобный закон. Я в тот момент, я вообще с огромным бультом подумала о том, что буквально полгода назад, э, в том числе э, юристы с FONRGO, которые занимаются проблемами и наркотического законодательства, они ну, в большой группе экспертов они активно продвигали закон о смягчении... Э, Наказание за хранение И очень грустно, что в итоге, получается, это ни к чему не привело При этом, ну не знаю, на самом деле, я, думаю, я могу просто поговорить об этом э, не с точки зрения каких-то практических мер Но, Допустим, я буквально недавно я как раз обсуждала с своими знакомыми что в интернете невозможно довести информацию для наркозависимых и наркопотребителей вообще о том, что, как они могут помочь самим себе в той или иной ситуации. То есть, да, это предлагает огромное количество инфекционных центров, огромное количество статей про то, что наркотики вредны, причем большая часть их содержит просто невероятно сковерканную информацию. При этом нигде нет информации о том, что будет происходить в твоем организме, пока ты отказываешься там, от наркотиков, на который ты подсел. Как выбрать учреждение, в котором тебе помогут? И так далее то есть просто человек который не знаю, он хочет отказать наркотик, он понял что он вляпался но просто у него нет никакой информации как из этой ловушки выбраться то есть, мне кажется здесь вот, то есть, да, вот, с точки зрения просвещения да вот не хватает информации о том но просто вот, вот, общая информация людей ну, да. ну да вот что, да, есть же те же фары же свет гуманитарное содействие, они, да, они рассказывают про юридические составляющие, про то, как ведется работа фондов, но какой-то более-менее конкретной информации для каких-то вот самых простых людей, которые с этим столкнулись, у них, к сожалению, нет. Был вопрос? Да я всего лишь хотел Алексею Матасову, адвокату, задать немножко уточняющий вопрос по той теме, которую он уже ответил, потому что мы задали вопрос про следственный комитет, в частности, которые с постановлением об обруске приходит, я опять вправо. А, ну, мы, мы, мы с Алексеем, по крайней мере, прекрасно понимаем, что в следственном комитете на самом деле, на самом деле, скорее всего, нет никакой разницы политически и не Там люди расследуют в основном там, убийства и там, подобные вещи. А, вот, на ваш взгляд, Алексей, можете более подробно раскрыть тему в вот, полиции и органах госбезопасности? Есть ли разница в отношении к условно-политическим арестантам и всем остальным? если есть, то где есть, есть, есть такое, по крайней мере, по тем делам, которым мне пришлось работать, люди осознают, что да, этот человек идет по политической статье, это был, это был следственный комитет. Там были некие дискуссии, была даже несколько, скажем так, извинительная позиция, извиняющаяся позиция следователя, что он вынужден это делать, хотя понимает, что здесь никакого правонарушения-то, может быть, и нет. По обычным делам, общекриминальным, я такого не встречал. То есть можно сказать, что по делу Влада Барабанова, например, в следственном комитете было ну, несколько более другое отношение. Нежели, чем а, их обычные, я, я, я не смог контактировать, не смог даже позвониться со следователем, который вел дело про а, а, банасы. Он, он меня так и не уведомил ни о чем. У меня до сих пор жалоба лежит в суде. Поэтому не смогу ответить на этот вопрос. У меня тогда еще один уточняющий вопрос. Отношение у правительных органов к политическому делу меняется, когда они считают, что дело политическое, или когда мы выбираем этот фрейм политический. Первое, что приходит на ум, это дело Галунова, когда очевидно, что вот для тех оперов, которые работали на земле и для, для какого-то инстанции, они вообще не очень понимали, кто такой Иван Голунов. А когда по всему миру люди начали ходить к российским посольствам, а в Москве постоянно шли акции протеста, не поняли, ого, это, оказывается, это политическое дело. Вот Достаточно нам сказать, что это дело политическое, и как-то это заявить публично, чтобы отношение поменялось. Или нет? И в какую сторону? Да, и в какую сторону меняется? Как только в публичной сфере появляется много информации о деле, отношение меняется. Начинают э, относиться более настороженно. Э, опасаются идти в том числе на контакт. Э, ты чувствуешь, что с твоей стороны обязательно ждут, что ты выложишь в СМИ, и люди крайне осторожно ходят вокруг этого дела. Это не всегда, может быть, помогает работать адвокату, но в чем-то облегчает жизнь того, кто подвергается уголовному преследованию. Алексей, а, да. вот, э, я правильно вас понял, что вот из ваших слов можно сделать вывод, что для рядового сотрудника Следственного комитета, именно Следственного комитета, то есть мы сейчас не берем полицию, ЦП, которая именно этим занимается, так, да? э, для обычного правоохранителя политическое дело это скорее проблема, которая ему свалилась вместе с общественным резонансом, вместе с непонятными адвокатами, которые будут приезжать с толпой. Вот ну да, это больше проблема, потому что они понимают, что за этим делом следят люди свыше. И за какие-то продления сроков его будут наказывать, за какие-то ошибки его будут наказывать. И ему хотелось бы поскорее отдать это дело кому-то другому или спихнуть а его. почему тогда под... не берут с таким удовольствием за подобного дело? Но они приобретают вес, Нет, просто есть, я так понимаю, следователь, которым на этом все-таки специализируется, тот же... Я да, да, который уже Я практику, понимает, что здесь делать, и сделал на этом, скажем так, имя и карьеру в органы. Я бы хочется такой вот вопрос задать. Uh, сейчас где сделала Катерина Мурановой, которая ну, написала, ну, год назад взорвался мальчик uh, в Архангельском фестбайвод, и она написала комментарий, что он герой. Вот. И у нее такое вот сложное дело, с одной стороны, она в медвежьей горстке и а, это такое, в общем, тихое дело, она ни в кого не кидалась стаканчиками, а, ее никто не крутил, она просто написала комменты, никакого экшена, и это ну, не очень хорошо замечает. А с другой стороны, это оправдание терроризма, и получается, если вот ты ее поддерживаешь, получается, ты тоже оправдываешь терроризм. Как вот, а, как вот раскручивать распространять информацию безопасно? На такие вот таким вот делам об оправдании терроризма. Но можно и... начать с того, что это не, не терроризм. Вот. С повестки, с месседжа о том, что это не терроризм, и мы не, не всегда называем терроризмом то, что действительно им, им является. Вот. Да, что очень важно, не знаю, может, потасы меня брали, но поддерживать случаю Уранову, это не значит э, оправдывать терроризм. Само то, что она оправдывала действия человека, который продавал совраханием ФСБ. Ну, на самом деле можно получить все, что угодно. Ну, то есть вот такого схема Просто сам термин экстремизм и терроризм это отличный инструмент манипуляции, точно так же, как с наркополитикой. Потому что этого боятся и очень легко, ну, ну, легче, чем в каких-то более таких условно белых политических делах э, напугать людей поддержки тем, что это терроризм. Просто ну. сам конструкт статьи о публичном оправдании терроризма в сети интернета или там по прочим каким-то каналам, он очень широк, и сюда может попадать великое множество разных вариаций. И от этого, ну, то есть, либо тогда настаивать на том, чтобы переписать статью, либо как-то, ну, не знаю, аккуратнее высказываться, потому что, в принципе, могут быть различные абсурдные случаи, когда очевидно, что это не так квалификация, но она будет применяться, потому что слишком ну, широкая трактовка. Я бы хотел задать такой вопрос. Как вы думаете, изменилось ли отношение общества, на самом деле, к существующему режиму? Мы видим, что есть большая поддержка политзаключенных, Видим, что э, некоторые полицейские, которые выступали в качестве свидетелей, пытаются с этого дела сойти тоже, да? Видим, что э, э, там, э, звезды какие-то да, выступают. Действительно ли есть какое-то изменение в обществе по отношению к режиму, они видят в нем некое какое-то зло и не согласны с ним? Если это действительно так, э, то как режим, возможно, отреагирует mm -hmm. если такое нет. — Вопрос про режим или про политические дела? То есть тут, мне кажется, по-разному бывает вот недавно... Об, — Общество, его реакция на, на те события, которые были вот недавно, является ли это показателем того, что общество стало на режим смотреть иначе? Как — бы... Сергей, я думаю, что поддержка Путина сократилась. Мы видим, что снизился да, рейтинг Путина в том числе. Действительно, ну вот, если какой-то, вот именно не просто кто-то там как-то выступил в поддержку, да, а действительно ли это глобальный процесс, который происходит в нашем обществе, и действительно ли, а, и как будет, соответственно, режим реагировать на это в будущем. Ну, мне кажется, что мы не можем сказать про то, что общество массово стало воспринимать режим как какое-то зло, это просто некорректно, и такая резкая смена настроения по отношению к режиму, она не может произойти, потому что это все очень должны быть плавные процессы, но какие-то сомнения в происходящем, в каких-то действиях, которые совершаются, они очевидно появляются, вот. И если мы вообще посмотрим на тот же протестный потенциал, он же резко возрос еще в июне прошлого года э, во время пенсионной реформы. И на самом деле, несмотря на то, что он после этого снижался, э, там череда дел из Голуновым, ну, еще Екатеринбург все-таки, да, то, что люди тоже выходили, отстаивали что-то, там э, Глунов и то, что сейчас происходит, оно, ну, позволяет поддерживать на каком-то уровне, когда общество продолжает сомневаться, то есть э, за то, что происходит, уже не получается так легко оправдываться режиму, вот. А что, как режим будет действовать и реагировать, ну... Yeah. Тут сложно предположить. Да, ну, я хочу я уточнить, да, вот по поводу пенсионной реформы. Да, во время этих событий действительно Рейзинг Пузик упал до исторического минимума, но человеческая память очень короткая, он уже начал повышаться обратно. Так что, не знаю, в целом очень странно вообще пытаться как-то спрогнозировать вообще изменения отношений в обществе. Ты знаете, допустим, вот у, некоторых, вот у одной моей родственницы, у нее вообще отношения действующей власти меняются в зависимости от того, как меняют условия труда у нее на работе. А она в госсекретаре работает? Нет. А я муж что я думаю, что, допустим, допустим, предположим, что у него поддержка сократилась с 60% до 40%. Ну, к примеру, я балды говорю, да? Вот. Я думаю, что ему достаточно 20% будет, чтобы удержать власть. Ну, например, примере большевиков, скажем так. То есть, обладая инструментами насилия и пропагандой, он умеет, может сохранять власть при довольно... Небольшом... То есть инструменты насилия будут э, использовать чаще и точнее? Yeah. Ну, силовой блок, возможно, будет, да, будет еще сильнее беспределить, но наша задача в том, чтобы повышать именно количественность и вот развивать то самое гражданское общество, которое сможет дать отпор тому беспределу, развивается, который развивается, который там без... зависит да, от какой-то процентовки поддержки. Ну, беспредел, он соответствующую реакцию в обществе, соответственно, вызывает да, обычно. Да, да, и вот про то, что я говорил, с каждым разом, когда практически репрессии mm -hmm. становятся масштабнее, общество, оно больше... Вирусы. Мы видим это даже в точном каком-то характере, а даже на уровне подключения медийных личностей, то есть даже вот взять дело 213, я не знаю ни одного политического дела где такое количество медийных личностей, а, очень большое количество медийных личностей вписывалось бы за полицейков. И это круто, это нужно распространять таким же образом на сами политические усилий дела, а, вот, пользуясь этим информационным полем. Ну и плюс мне кажется, что это очень хорошая площадка для того, чтобы люди, которые там начинают даже не то, чтобы сомневаться, что у многих появляется мотивация узнать больше о том вообще, как работает режим, а что такое режим, а что такое там идеология. Это в целом повышает уровень политической культуры, что действительно очень важно, ну, в долгосрочной перспективе для нас, для всех. То есть общество, ну, оно стимулирует, ну, происходит какая-то стимуляция к образованию. И это очень круто. А, а, а, можно я еще а, да, конечно, а мне кажется, что в российском обществе политические права и свободы не очень популярны. Mm -hmm. А вот когда происходит вопрание социальных прав, тогда происходит гораздо больше рефлексия и пенсионная реформа тому пример. Поэтому если вектор властей будет продолжен в этой сфере, то есть что еще побольше социальных фраз забрать, то тогда можно рассчитывать на какие-то изменения общественного мнения. А так, ну не знаю, по моим наблюдениям, я особой разницы не вижу, и... Ну, конечно, тут лучше всего обращаться к статистам, наверное, да, то есть к людям, которые некую статистику собирают по этому поводу. Из наших региональных реалий Пожалуйста, недавно было видео на «Вестнике бури», где товарищ Рудой опрашивал прохожих по поводу ряда вопросов, в том числе отношения там, к путинскому режиму, ну и подавляющее большинство в восторге от всего, что происходит в стране. Поэтому тут, конечно, такое дело. Можно заполнить тот, -то, который был вопросом? Да? Давайте, Давай. хорошо. Значит, так, так и так. Все. Да. Я хотел еще отметить, что все равно в российском обществе на каком-то таком уровне есть еще вот это, ну какая-то такая полуироничная культура как бы понимания того, что все плохо или что-то плохо в государстве, но иногда она перерастает в протесты иногда в принятии. Как бы насколько это связано как раз вот даже не столько с приближением к, социаль, к каким-то э, социальным непромерным действиям, а в принципе вот этому рассло... расслоению, растворению политического и, ну, просто человеческого типа... Когда, не, когда пассивное неодобрение власти переходит в активное? Потому что пассивного, на самом деле, вроде бы много. Ну вот мое мнение, что когда речь касается экономических и социальных прав и свобод, потому что все-таки э, у нас, ну, то есть уровень жизни в стране ну, все знают примерно, да, даже с, там минимального размера оплаты труда и все такое прочее. И людям э, в первую очередь людей заботит, что они будут есть и будет ли бесплатный детский садик для ребенка. А потом уже они задумываются о каких-то в более значимых вещах, и это, наверное, каждый встречал в жизни, да, то есть э, много знакомых, которым ты рассказываешь, им интересно, но они очень отстранены, у них нет вовлеченности в политическую жизнь, потому что у них другие заботы, и это тоже такая закономерность понятно, тут нет ничего э, удивительного. Наверное, тут нужно обращаться к исторической перспективе. Э, э, все повторяется, и, э, в общем-то, в данном случае тоже. Спасибо. У меня вопрос немножко необычный. Вот я думаю, для всех здесь присутствующих очевидно, что судебная система в нашей стране развалилась и была заменена на некое, условно-треходное право Вопрос следующий, вот мне кажется интересно, как вот вы все ответите В практики, практике, каждый немножко в своей области А имеет ли вообще смысл на данном этапе в нашей стране взаимодействовать с судебной системой? Я разверну вопрос, вот, например, я не верю, что наша активность помогла к освобождению Влада Барабанова я считаю, что это решение было принято не в судебной плоскости. Просто у них 212-я статья развалилась, с у вас на майках. То есть кто-то из достаточно грамотных людей понял, что 212 лист, массовых беспорядков не было, квалифицирующих признаков не было. Было принято решение целый ряд людей, в том числе Влада отпустить. Так вот вопрос, а имеет ли смысл вообще судебной системы взаимодействия? Вот, я Мне хотелось, чтобы все ответили, и представители правозащитные, и адвокат, и практики, и все. Компания «Солидарности» Да, касаемо компании «Солидарности» Следующий вопрос будет Ну, это довольно ошибочно предполагать то, что какие-то ваши действия, не поспособствовали освобождению человека потому что в первую очередь это будет всегда так в первую очередь всегда будет а, свобода человека будет зависеть от уровня огласки сейчас я там нет, нет, закончу я, это, от уровня огласки, оглас оглас от уровня публичности деда, не, не, не судебная система также не реагирует на общественный а, на общественный резонанс а И, так ли? конечно то есть это все взаимосвязано очень, все факторы влияют Если бы не Какая-либо огласка, если бы не публичность, если бы не компания солидарности, нас бы закрыли всех по 212 статье, и дело бы не развалилось хотя бы в русле того, что массовых беспорядков не было. Сейчас они вяжут только 318 статью. Благодаря таким вот проектам, которые образованы на горизонтальных основах, мы сейчас имеем, что 212 массовых беспорядков в Москве не было, они продолжают проводить повестку 318 статьи, например, если бы не... Действия людей и необщественный резонанс всех бы закрыли по-тихому, и всем было абсолютно плевать вообще. Что за статья, какая статья, и это работает именно так. я у меня есть пример. Я вынужден конкретизировать свой вопрос. Я, не говорил о поддержке или не поддержке конкретных политзаключенных. Я задавал вопрос о взаимодействии судебной системы. Леш, у меня есть пример, давай я отвечу. Например, а, имело, ли, ладно, я, подожди. имело ли смысл подписывать э, за вас, Влад, э, прошение о изменении меры пресечения? Да, я потому что это подписывал. часть компании солидарности. Конечно, это имеет смысл. Алексей, эти, эти подписки дошли до Москвы? Они формально могут не работать, но они работают неформально, именно в публичном поле. В я в абсолютно уверен, что судья не принимал это решение. А, они общественные формируют. Можно, можно я, наверное, немножко про это отвечу? Во-первых, Влада освободили не по решению суда. Это Следственный комитет сначала прекратил дело. И только потом уже, собственно, это было... Mm -hmm. В это было решение Следственного комитета. Это во-первых. Во-вторых, по поводу личных поручительств, личное поручительство, собрать много личных поручительств, это не поможет тому, что судья внезапно примет решение отпустить под личное поручительство, потому что личное поручительство это мера пресечения и суд может отпустить под личное поручительство только одного человека, то есть независимо от того, сколько и будет подано в суд, все равно судья может отпустить под личное поручительство одного человека, а не там не знаю 300 человек. Но это очень важно с точки зрения солидарности, с точки зрения того, что э, это как бы не суду и не судье нужно продемонстрировать то, что много людей подписалось. Это нужно продемонстрировать э, тем людям, которые принимают решения. Они тоже они обращают на это внимание. Мы не можем сказать, что они не обращают на это внимание. Э, мы не можем сказать, что э, если бы, там, не знаю, личных поручителей столько бы не было, то ребят бы отпустили. то есть У нас есть ростовское дело, все еще. Там люди молчали. Люди молчали, ребят посадили. Это такая же 211 статья. И мы не можем сказать, Нет, что, там, что когда ребята вышли с плакатами... Там подготовка, там совершенно все другое. Это там массовые беспорядки. Анаков. Там массовые беспорядки, дело Погорельцев. Там личное Точное оскорбление разруми, первого лица, лица, там совершенно другое дело. Да и ест, а -а -а. я скажу. Люд, мы наверное, выслушать а всех остальных да, участников нашей дискуссии. Вопрос, я а уже ушел из плоскости а -а -а. моего вопроса. Ответ... давайте попробую вернуться в эту плоскость. Да. Просто. У нас открытая дискуссия. Вопрос так, четкий. имеет ли смысл взаимодействовать системной системой? Я приведу. Можно, что значит взаимодействовать? А мы денемся состоянием системы. как модератор, прошу ответ, вопрос. Мы можем, конечно, выбрать, э, не взаимодействовать с судебной системой, но она продолжит взаимодействовать yes. с нами. Yes. А, yes. И для того, и это взаимодействие, если мы будем его продолжать с нашей стороны, позволит, во-первых, получить какую-то информацию, которую потом можно осветить в том же публичном поле, формируя общественное мнение, а, позволит создать свою какую-то массу доказательств, которые можно будет противопоставить потом в суде ли, в европейском ли суде. Но для того, чтобы ты смог собрать эти доказательства, тебе нужно с ними взаимодействовать. И нужно создавать убеждение вокруг этого дела у всех, кто о нем слышит, что правда на нашей стороне и это взаимодействие позволяет это сделать. Возвращаясь к конкретным поручительствам по делу Влада, они были именно частью большой кампании, что вокруг всех фигурантов есть много людей, которые готовы за них поручиться, которые готовы сказать, что это в том числе не 212-я статья, что они, их надо держать на свободе. Конкретные поручительства по Владу никуда не дошли. Их никто не видел, кроме меня. Ну, <смех> Почему-то для меня это было очевидно, а для вас нет. Ну, оно она просто окончилось слишком рано, <смех> <смех> <смех> чтобы может, эти может, документы куда-то куда ушли. Можно просто на волне твоего вот ответа чуть-чуть дополню? Uh, что действительно это имеет огромное значение, потому что, как минимум, если uh, состоявшееся судебное разбирательство является несправедливым, то это самостоятельное нарушение, в том числе uh, прав человека да, в данном случае. И... Для того, чтобы вы это утверждали, вы должны пройти это судебное разбирательство, иначе вы не сможете доказать, что оно было несправедливо. Пройти его Да, не сможете, ну соответственно, утверждать о нарушении. Плохой результат — это тоже результат. В правозащите это сплошь и рядом встречается. Соответственно, там вы будете лишены всех международных механизмов, если вы не обратились к внутринациональному. Это тоже немалое значение имеет. Поэтому тут, тут конечно, я так считаю, если есть э, возможность, то нужно ее использовать, а потом уже в зависимости так от результатов а есть. Ли это возможность? Да, эта возможность есть, конечно. Есть множество примеров, когда э, судебное разбирательство является справедливым, бастованным, когда, не знаю, э, ну, как опять же, Человек, который занимается... Влада Нет, причем чем здесь дело Влада Барабанова? Нет, да. Влада Барабанова? Как... Я в целом Досколько говорю... Насколько хочется так. в воскресить реплики, сказать, что по делу Влада Барабанова по существу судебного разбирательства не было, да, иначе да, бы он здесь что? сейчас не сидел а, бы да. с нами. А там по мере пресечения было судебно разбирательство? Был. Да, но говорили ну, о том, что он, да. он ни в чем не виноват, он ничего не совершил. Где суд суд где это суд не услышал, не но прекратили дело ничего, именно по этим же основаниям. Оказывающего Самый... вину, и судья принимает да. максимально тяжелое решение. Максимальная мера пресечения на максимальный срок. Тут, кажется, Никаких нет, доказательств. Да. Да я, что, я могу сказать? Да, да, Алексей, да. ну смотри, у нас была практика. Допустим, кто здесь знает Кирилла Селивончика? Никто не знает Кирилла Селивончика. Ну, посадили на два года за репост. Это, да. Ты знаешь, молодец. Потому что он воспользовался адвокатом, по ну, ментовским адвокатом, да, и мы узнали уже, когда он сел. И, допустим, я возьму, например, Рома Гюрджияна, ой, господи, Рома Губайдулина, Дулин. Гюрджиян, сидит в психушке. Рома Губайдулин, Матасов, там был Алексей адвокатом. Благодаря тому, что мы подключили адвокат, не мы, а все вместе. Роман Губайдулин сел. Роман Губайдулин сел гораздо меньше. Подожди, да я отвечу. Благодаря этому мы знали, за что он сел. Мы знали каждую деталь обвинения. Мы знали, мы пришли на суд. Мы узнали, блин, да я Филимонов в лицо сказал, Филимонов, да зачем Губайдуль наружие подбросил, да? То есть в разговоре с Филимоном майором ЦП, я знаю, что он гад, именно Филимонов достал да, у Губайдуль на этот самый обрез из сумки, я могу ему это в лицо сказать. Дальше, мы знаем все детали дела, мы видели судью, да? Дальше мы написали об этом кучу статей, дальше Губайдуль уехал во Францию, и наконец добьется статуса политзека, политпреследуемого опираясь на эти статьи. А если бы не было адвоката, если бы не было открытого судебного процесса, мы бы не знали ничего, он бы сидел там в тихую и гнил бы, кстати, гораздо дольше, потому что ему сильно скостили, правильно я говорю? А адвокат много ему много что, <свят> много в чем повезло. Да. Вот. Я хотела бы, ну это, это не вопрос, просто такая дискуссия, мне бы хотелось тоже как-то внести голос о том, что... Э -э в этом диалоге просто имеет значение то, что вот это взаимодействие само по себе судебной системой с государством, э, ну, мне казалось, что с той стороны оно э, отчасти еще воспринимается как э, какая-то вот такая плоский линейный диалог внутри, одной госу внутри этой государственной системы, как, ну, грубо говоря, игра с судом по его правилам. Но это взаимодействие с... Э, Судебной системы происходит не внутри структуры, не сугубо внутри структуры, которая у нас есть, потому что все поняли, что она не работает или работает плохо, а в связи с формированием вот этой горизонтали солидарности и структур, которые отличаются от тех, которых. В которых, как мы привык, в которых мы привыкли жить внутри нашего государства э, ну, вне зависимости от конкретной повестки, все равно анархистских по своей сути объединений. Э, и то, что это не плоскость разговора с судом просто вот в официальном аспекте, это плоскость взаимодействия на суд э, вза, взаимодействия на суд в поле общества. Все, я сказала. Спасибо. Наверное, стоило сказать, что меня зовут Дина, потому что все говорят, как зовут. <година> Завершая нашу дискуссию, мне хочется напомнить еще одном способе взаимодействия с судом. Способ тоже интересный. Вот, как и персонаж, который взаимодействовал, например, художник Петр Павленский, когда его судили в Петербурге, объявил регламент молчания. И он не вставал, не разговаривал с судьей и никак не взаимодействовал. Но при этом, да, но при этом он использовал суд как некую площадку для донесения своего мнения. Потому что после каждого суда он, только покидая порог суда, он разражался гигантской лекцией о современном искусстве, которую снимали Петербургский канал. И Я могу сказать, что я был в большом количестве судов в Москве в последнее время, и в том числе мы собирали поручительство, например, Алексею Поляковичу, которые сюда дошли, потому что они собирались в суда, но, конечно, не повлияли никак на решение. Но как мне кажется, моя задача как журналиста, журналиста не какого-то дистиллированного из газеты, который должен стоять в стране, а журналиста, который здесь сейчас формирует повестку, я могу сказать, что моя задача как журналиста это сделать любой процесс, если я считаю его скандальным, максимально скандальным. А для того, чтобы он был максимально скандальным, для того, чтобы говорить, что закон не работать, я должен доказать скептику. И скептик чаще всего считает, что суды у нас работают. И скептик чаще всего не понимает почему они не работают и, когда, посадить, значит, да, и каждый раз приходится проходить вот этот страшный круг демонстративно выкладывая все свои доказательства все свои козыри и зная что результаты здесь и сейчас конкретного вклада в судьбу конкретного человека это может не произне, никакого не внести но это работает как средство агитации поэтому игнорировать это мне кажется не стоит но и сама стратегия бойкота работает только тогда когда она распространяется да, Большое вам спасибо, что выдержали долгую дискуссию Спасибо всем за участие Пишите письма политике и Ходите или не ходите в суды Ходите или не ходите на митинги Есть огромное поле, в котором вы можете поддержать близких, знакомых И далеких, и незнакомых людей Приходите на подобные мероприятия Поддержите всех тех, кто еще сидит и давайте мы коллективно будем приближать тот день, когда они будут. Спасибо.